Здравствуйте, дорогие друзья. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку, проверим нашу активность. Как меня слышно? Итак, жду ваших единичек. Валентина, Светлана, Надежда. Замечательно. С вами Елена Евсейенко. Тема моей презентации, конечно же, это маркетинг. И мы с вами сейчас разберем наш новый проект. Фонд взаимопомощи World Money в переводе мер денег. Маркетинг на самом деле очень легкий. Кабинет тоже он до такой степени, просто в своем обращении, что в нем может разобраться как любой новичок, который пришел искать бизнес в интернете, также любой пенсионер. В общем, все настолько просто, и это мне очень нравится. Итак, маркетинг этого проекта. Давайте с вами откроем демонстрацию экрана и по моему личному кабинету пробежимся, посмотрим, как нужно заполнить профили, посмотрим простоту этого кабинета и чем все-таки привлек меня этот проект. Итак, экран. Поставьте, пожалуйста, двоечки, как только будет виден мой экран. Да, запись обязательно будет. Обязательно я делаю запись каждого вебинара. Так, все, экран виден. Итак, мы переходим в мой личный кабинет. Так, можно будет сразу с кабинета даже перейти на сайт. Главная страница этого сайта также очень проста, все доступно. Регистрация тоже очень простая, и мы переходим... В личный кабинет. Итак, после того, как только человек сделал регистрацию, нужно сразу же в первую очередь зайти в раздел профиля. Обязательно поставить свою фотографию, потому что здесь идут логины. И бизнес полностью управляемый. И для того, чтобы и вам было легко, и вашему спонсору э, ставить брони, пожалуйста, ставьте свои фотографии. Итак, после того, как поставили фотографию, пожалуйста, укажите свой скайп. Также платежные системы. Здесь две платежных системы. Это Perfect Money и это Power. Если в какой-либо платежной системы у вас нету, напишите нолики, крестики. Главное, заполните это окно, но оставьте обязательно, пишите любую одну платежную систему на выбор. И тогда нажмите «Сохранить». Профиль заполнили, переходим в раздел «Финансы» и пополняем, собственно, свой кабинет. Пополнить можно через «Перфект», через «Пауэр». Пополнение очень легкое, сразу моментально денежные средства зачисляются на ваш кабинет, и вы уже, собственно, можете приступать к работе. Если для вас, к примеру, неудобна какая-либо платежная система, либо вы пользуетесь... Киеве, сбербанком проблем собственно нету звоните мне я даю номер своей карты пожалуйста можете перевести мне денежные средства я начислю вам на кабинет через внутренние переводы внутренние переводы работают таким образом денежные средства можно переводить только в свою структуру. То есть я могу переводить своим лично приглашенным партнерам, я могу переводить им, ихним людям, то есть второй, третий, четвертый, пятый, в свою структуру. Но человек не может, и я также не могу переводить денежные средства – уже в соседние структуры. Кабинет полностью обезопасен. То есть здесь такая стоит защита. Перевод средств идет только с подтверждения почты. И даже невозможно перевести в чужую структуру денежные средства. И также невозможно переводить денежные средства своему спонсору. Только вниз по структуре. И это, собственно, правильно. Сделано для такой степени защита, чтобы предотвратить любое мошенническое действие. Это очень хорошо. Так, сейчас. Так, демонстрация экрана слетела. Итак, экран. Так. Так, экран появился, да? Угу. Так, интересно, с какого момента вы не видели демонстрацию экрана? Как профиль заполнять? Видели? Профиль заполнения профиля. Да. Так, так, так, с самого начала. Так, хорошо. Давайте начнем с самого начала. Я буду периодически заглядывать и смотреть, чтобы демонстрация экрана была. Итак, после того, как только вы сделали регистрацию. Обязательно заходите в свой профиль, устанавливаете фотографию, ставите скайп и обязательно заполняйте платежные системы. Нажимаем сохранить. Итак, профиль заполнили. Переходим в раздел Финансы. Пополнить можно с перфекта. Можно с Пауэра. Деньги начисляются мгновенно. Также можно пополнить денежные средства «Яндекс», «Карта Сбербанка», «Киви». Но это только получается, вы звоните мне и говорите, что мне удобнее пополнить с такой такой-то платежной системой, и я могу начислить вам на кабинет. Но сразу хочу сказать, денежные переводы переводятся только в свою структуру. То есть, получается, я могу переводить своей Первой линии могу переводить второй, третий, четвертый, в общем, в свою структуру. Но кабинет до такой степени сделали под защитой, что партнеры не могут переводить денежные средства в соседнюю структуру и даже своему спонсору. Все под защитой. Я думаю, что это наоборот сделано все хорошо и все предусмотрели. После того, как вы пополнили свой кабинет, нажимаем слово "Площадки" и опускаемся в самый, в самый низ и нажимаем одну единственную кнопочку "Купить". После того, как вы купите себе стол, вы будете видеть себя вот таким вот образом наверху, а под вами три пустых места. Есть столы открытые и есть закрытые. Полностью, полностью все управляемое. Вы полностью будете просматривать здесь свою структуру. Если, к примеру, вы закрыли свой первый стол, вы можете расставлять людей уже под собственный клон. Вы всегда имеете возможность покупать собственный клон и будете расставлять его, куда посчитаете нужным. Также можете расставлять партнеров, под своих партнеров, помогая вашим людям передвигаться из одного стола в другой. Итак, мне бы сейчас хотелось перейти на слайд и показать вам полностью, как работает наш маркетинг. Так, так, сейчас я быстренько слайд включаю. Так, виден ли экран? Так, экран виден. Итак, давайте будем с вами разбирать. После того, как вы оплатили бизнес-место, видите вы себя наверху, под вами три пустых места. И как только встают два человека, вам система автоматически покупает второй стол. На втором столе нужно, чтобы по два стало три человека. И вот еще один такой важный момент на первом столе. Многие партнеры работают таким образом. Кто-то третье место не закрывает, оставляет его под собственный реинвест. Таким образом они экономят количество приглашаемых людей. То есть третьего человека можно поставить не сюда, а вниз под своих партнеров. А сейчас, слушайте дальше, в чем заключается смысл этих действий. Как только под вас на третьем столе встанут три человека, вы уходите в третий стол. А на третьем столе вы получаете зарплату. Как только первый человек под вас встает, вы получаете 3000 на баланс для вывода. И от вас идут полностью два управляемых реинвеста. Вот здесь-то вы и можете расставить один реинвест во второй стол вы поставите, куда посчитаете нужным. А реинвест в первый вы можете нажать «Занять» именно на третье место, и сюда придет ваш реинвест. То есть вы сразу получаете 3000 и одну тысячу. Уже 4000 на баланс для вывода. Я проверю сейчас, видна ли демонстрация экрана. Так видно. Итак, на второе место приходит человек, вы получаете 6 тысяч на баланс для вывода. А на третье место приходит 1 тысяча идет на баланс для вывода, а 5 тысяч уходит на покупку четвертого стола, где вы также будете видеть себя наверху, а под вами 3 пустых места. И как только 2 человека сюда придет, сюда могут прийти ваши собственные реинвесты, ваш клон, могут прийти ваши партнеры. И как только два человека встает, вам система тут же автоматически покупает пятый стол. А третий человек вам приносит пять тысяч на баланс для вывода. Пятый стол накопительный. Встают три человека, вы уходите в шестой. На шестом столе, как только приходит человек, вы получаете 30 тысяч рублей на баланс для вывода. Второй человек вам вновь 30 тысяч на баланс для вывода. Третий тоже приносит 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, давайте с вами посчитаем. Одно бизнес-место вам приносит 90 тысяч рублей, 5 тысяч рублей – это 95, 10 тысяч, 105 тысяч рублей приносит одно бизнес-место. Но вы должны понимать, что от вас с третьего стола постоянно будут эти реинвесты в первый во второй стол у вас получится огромное количество ваших бизнес мест и каждое место будет выходить на выплату каждый раз вы будете на первом столе приглашая развивая первую линию на третьем месте получать одну тысячу на баланс для вывода на каждом вашем клоне на каждом реинвесте третий стол вам будет приносить 10 тысяч рублей на четвертом столе 5000 рублей и на шестом аналогично 90 тысяч рублей. Ваши доходы будут здесь без ограничений. Проект это абсолютно новый. Перед нами с вами огромные возможности. Все, что нам нужно с вами, это естественно приглашать партнеров в первую линию. Развивайте первую линию. Именно сейчас от вас зависит, насколько все это будет у нас с вами работать. Как сейчас мы с вами построим именно первую линию, так в дальнейшем, представляете, что каждый человек, каждый человек, которого вы пригласите, он будет передвигаться из одного стола в стол и приносить вам в шестом столе по 30 тысяч рублей. Плюс на каждом третьем столе, каждый ваш третий стол, он будет закрываться, поверьте мне, очень быстро. На самом деле здесь небольшое количество партнеров, но деньги здесь очень хорошие. Маркетинг на самом деле очень классный. Поэтому развивайте первую линию, приглашайте партнеров. Здесь просто нужно быть и нужно давать людям информацию об этом маркетинге. Ну, это очень круто на самом деле. Может быть, есть у кого-то вопросы вопросы? Пожалуйста, можете задавать. Так, если у кого-то был невиден экран, то на записи, на видеоролике будет видно все. Вы можете пересмотреть видеоролики, я думаю, что все поймете. Запись будет. Итак, пожалуйста, вы можете задавать мне вопросы. Пишем, пишем, пишем активнее. Пишем активнее. Обязательно приходите на презентации, на вебинары, приглашайте новичков, на созвоны также принимайте участие, задавайте вопросы лично, а в скайп можете писать. Без проблем, пожалуйста, я отвечу на любые ваши вопросы. Итак, прошу вашей активности. Итак, если вопросов нету, то в таком случае мы идем с вами работать. Итак, что бы мне хотелось вам сказать. Сейчас самое начало этого пути. Понимаете, мы с вами сейчас только начинаем развивать этот новый бизнес. Он настолько крут, он настолько интересен. И действительно, посмотрите на этот слайд и подумайте. Хочется ли вам добиться результатов. Не опускайте руки, идите вперед. Людей вокруг нас сейчас вот огромное количество, вот огромное. Вам только нужно донести до людей информацию, насколько классный у нас маркетинг, насколько серьезен вообще наш бизнес. Я думаю, что проблем с приглашениями в этот проект у вас абсолютно не будет. Поэтому добивайтесь своих целей. И, пожалуйста, если только возникают какие-либо вопросы, звоните в Skype, буду рада ответить на любые ваши вопросы. С вами была Елена Евсеенко. Желаю вам всех действительно благ, здоровья, активных, надежных партнеров. ну В общем, всего-всего самого хорошего. Ну, а я всегда с вами. Всем пока-пока.